Привет тебе, мой дорогой друг! И сегодня мы с тобой быстро-быстро, красиво модернизируем вот такие вот обыкновенные шампура, которые я купил в Магните. Там что-то в районе 200-300 рублей. И первое, что нам нужно, первое, что нам нужно, это разогнуть их. Поверьте, разогнуть их довольно тяжело, потому что это реально сталь. Мы сейчас пойдем на наковальню. Проблема вся в том, что... Они очень сильно греются. Они безумно греются. И реально повернуть, я просто обжигаю руку. Допустим, у меня есть более легкого металла, они не греются. А вот эти, видимо, из-за того, что очень э, сильно теплоотдача, безумно греются. Подготовлены. Для рукоятки я возьму не абы что, а... Вот такую вот акацию. Решил не делать полностью все из акации. Взял вот такой вот акацивый пенечек. На всякий случай Тут вот эту трещину я залил клеем, а также взял яблоню вот такую. Она у меня давно уже была подготовлена, давно залита клеем. Поэтому она не разлетится. Это уже все подготовлено было. Ну и сейчас пойдем точить. Я думаю, что скорее всего сейчас еще поснимаю фазочки на вот этом большом бруске, чтобы более круглый был. И уже перейдем непосредственно к токарничку. Да, немного получилось, это поменьше, чем это, но дальше просто уже, оказывается, точить страшно. Ну а теперь пришло время собрать всю нашу красоту. Я немного подсточил бока, заливаем клеем. вот у нас что получилось. Выглядит очень интересно, и обычно Плюс это как бы такое довольно дорогое дерево. Ниже это в первую очередь было важно, чтобы не обжигало руки. То, что они разные, это даже еще и интересно и дополняет друг друга. Сейчас покроем льняным маслом. Прикольно же, ну скажите. А теперь акация. Ну вот только посмотрите на это. Это просто красота. Фигово, конечно, то, что она поперек очень хрупкая. В процессе я ее сейчас еще два раза поломал склеивал, пока насадил. Но чисто вот с эстетической точки зрения это выглядит, конечно, очень красиво.